Здравствуйте, утренняя программа "Все о здоровье" и я её ведущая Юлиана Светецкая. Я пригласила для вас эксперта сексолога Чехова Виталия Ивановича. Здравствуйте. Я подготовила для вас несколько вопросов, но от себя хочу заметить, что все-таки каждый мужчина знает, что такое промах в постели. Это часто случается, и этого не нужно стесняться. Причин здесь много: это и стресс, и недосыпание, и плохая экология, какие-то личные проблемы. Если мы что эта проблема стала систематической, и стесняться не нужно. Нужно сразу же обращаться к врачу. Я права? Секундочку. Я извиняюсь.